Арекришна. Арекришнагородья. Арекришна. Исповер. Исповер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 Тим, Ари, Кришна, Кришна, Кришна Даурухаттрабрина, хари Хари-Кришна, Хари-Кришна,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 Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Arish Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Yamala Yamaha Krishna Hare Krishna Krishna Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Harema, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. Krishna. Nirgaar go to Haribol, Haribol, Nirgaar. Haribol, Haribol, Haribol, Haribol, Haribol, Haribol, Haribol. Харибал нитай гаур харибал харибал Гурави Гаура Чандрая Кришная Кришна Кришна Кришна दे, दे, दे, दे, दे। uh, past I am upading my unlimitable Ovan Shah to my spiritual master, Vitalila Brabish Pam Vishnu Padashtw, that is a the Sri. Sri Srimad Bhakti Sri Ru Sri Dhandi Goswami Maharaj. After same Ovan Shash Upading Mai Sriagurudev, и алвайсная и алвайсная. Сегодня мы пробуем слушать Прахупада, вы знаете, вопрос и дает ответ. Я могу слушать это. Сегодня слушать один вопрос и один ответ. Так This nam Sankirtan, this is the main limbs of Bhakti, somebody asked this question. All limbs of Bhakti, which Bhakti is the topmost Bhakti among the all bhakti. And this Hari nam Sankirtan is the topmost Bhakti. Then Prabhupada gave answer. Mahaprabhu Goswami Siddha Naam Sankirtan. So Mahaprabhu and Sri Goswami, Al Goswami, you know, they are सिद्धांत पिल्लसभी इस नाम कीर्तन इस the main limb सभ भक्ति main limb सभ भक्ति and when somebody following this हरिनाम संकीर्तन ये they are sixty four kinds of limb sixty four kinds of sixty four of They are coming to nine leaves of thati. Bhakti the Thakki, Bhakta, Shravad, Kirtanam Sevanam Archanam Das Sankha So telling if somebody has offering this complete to Burdeva. himself offered, offer to Burdeva and Krishna himself, himself Then you can start this bhakti. You know, one bhakti is the Sarup Sriddha Bhakti. One bhakti is the Aram Bhakti. You know, Sangasridd Bhakti. But Livati you know, Sarup Bhakti is the when you у них были итальянские, и русские, и и Another is the staying Bas, Four is the Satu Sangha. Fourth is the Bhagavad Sarabhan. Fifth, fifth is the, you can watch simple deity, after fifth, five limbs of bhakti. If these five limbs of bhakti, equally, you are only one leaps of bhakti, by love and affection you can follow, then you can attain blood. Then he is taking essence, then telling Sravanam, Irtanam, Vishmus, Paranam. In Sribad Bhagavad, they are telling, when Parigeta Maharaji asking question to Sukhdev Goswami, telling, Srottappya Kirtita Vasya Smartavya Hichata Abhayam. If you want without find fear less, then you can follow three. You know, what is, This is the listening. Doing kirtan and is the But when they are taking the essence of again the bhakti, that they are telling you one leaf bhakti is the top first. What is this is the parinam sank? So Krishna Daska Briat Goswami telling sadhan bades and bhakti. Among the all sadhan, the nine leaves of bhakti is the top first bhakti. Yeah, dark. Кришна молится, Кришна, это очень мощное. nine Бхакти, he can give to you Krishna Prema, like this. Maharaj, Shraban, no? Do the no need to do anything else doing. Only you can listen to Harikata, then attend to learn. So only he to, this Harikata, then he went to Гирта, это сутев госвари. He did not doing any type of bhakti, only he doing гирта, самара, праллада махараш, only he remembering, no? only he the remembering this лакшми, арчанам бритумахараш, банданам акру, падсеванам лакшми, дасья ханманд. Сакья Арджун. Yeah? Yeah. telling among the all бхакти, this is very бхакти, powerful, bhakti. In Kalijyav, what is the very powerful bhakti? this is the Hari naam, If you know, offense, somebody chanting this holy name, only this only name give you Krishna Кришна, okay. прежде всего я предлагаю поклоны моему духовному учителю. Затем такие же поклоны предлагаю моему шихоже духовному учителю. Неталила, правишта, омнишнупата, что шриш, реманда, цвиданти, шри, шри нарани, гасай, всем вайшнавам и вайшнавем. Сегодня мы послушаем с вами один вопрос, который за Татари Пракупадес и Такуру, и один ответ на него. Вопрос следующий: Среди анг то есть, среди составляющих нашей духовной практики, какая часть. Какой процесс нашей духовной практики является самым важным? Является ли таким самым главным процессом для нас Харинама Сангеттану, то есть воспевание святого имени? И Прабхупады Сарасвати Дакур ответил на данный вопрос, что согласно учению, согласно Сиддханте, Махапрабу и нашей Госпами, самая главная часть, то есть самая главная анга нашей духовной практики — это нама, Намакиртан, воспевание святого имени. Челорупа Гасами описал 64 ангебакти, то есть 64 процесса, которым мы можем следовать в нашей духовной практике. Например, слушать о Господе, повторять Святое имя и так далее. И если мы будем выделять среди этих 64 ангебакти составляющих самые главные, то мы постепенно придем к Святому имени. Как мы можем это вычленять? Например, берем 64 ангебакти, сначала выделяем из них 9 самых главных. Эти 9 назвал прохлада махарач, шраванам, киртанам, вишном, смаранам, падасеванам, арчанам, банданам, дасим, сакям, атманиведанам. Это девять ангбакти. Слушать, о Господе прославлять Его, поклоняться Ему и так далее, поминать Его, стоять улыбаться стопам и так далее. Если мы из этих девяти будем выделять еще самые наиболее главные, то есть мы как бы сужаемся, берем 64 и постепенно выделяем, что является самым главным. Вот из этих Анг 64 мы берем сначала 9 Анг Бхакти Шраванам, Киртанам, Вишна Смаранам, потом выбираем самое главное. При этом мы сами учитываем, что Бхакти, духовная практика, бывает разная в зависимости от того, насколько чисто мы практикуем наше преданное служение. Есть сварупасида Сида Бхакти, то есть непосредственно само Бхакти в его чистой совершенной форме. Есть санга-сидабакти, то есть когда мы развиваем благоприятные качества для бахте, аскетизм, чистоту и так далее. Есть аропа-сидабакти, то есть когда у нас есть корыстные желания, мы просто совершаем подобие духовной практики, чтобы наши корыстные желания исполнились. Аропа наложение, значит, то есть как бы карма бахти, да, то есть мы совершаем духовную практику, чтобы исполнить свои материальные желания. То есть есть сварупа седобакти, само чистое предное служение, есть санга седобакти, когда развиваются хорошие качества, благоприятные для духовной жизни, но не ведущие напрямую к обретению любви к Господу. Чистота, аскетизм, молчаливость и так далее. И есть аропа седобакти, то есть когда мы корыстные желания исполняем, понимая, что кроме Бога нам никто не поможет, то есть карма мишрабакти. И когда мы говорим о чистом преданном служении, то есть о сваропосе да бакте, очень важно учитывать, что мы начинаем с того, что мы вначале вручаем себя духовному учителю и вручаем себя Господу. Без этого наша духовная практика не может начаться в подлинном смысле. То есть самая первая основа, фундамент азы, азов – вручить себя сначала духовному учителю, Затем Господу, потому что мы не можем вручить себя Господу, действительно не вручив себя сначала Куродеву. И после этого мы уже служим. То есть после этого мы совершаем нашу духовную практику. То есть такой процесс предания себя, полное вручение себя духовному учителю, преданnya себя Господу. Соответственно, если мы вручили себя, мы понимаем, что мы являемся слугами нашего духовного учителя Вашнаока и Господу, и мы служим им. И вот в таком настроении мы с вами совершаем нашу духовную практику. Неважно какую ангу, какой процесс мы берем, слушание, воспевание, повторение и так далее. То есть начало должно быть, базис должен быть таким. Сначала вручение, сначала предание себя. Итак, мы разобрали, что есть 64 анги-бхакти, составляющих предного служения. Из них выделили 9, памятуя о том, что мы совершаем их, вручив себя сначала духовному учителю и Кришне. И если мы будем выделять из этих 9 самые главные 5, то какие это будут самые главные анги? Сатусанга, Намакиртana, Бхагавата Шравана, Матхураваса, Шри Мутира Шратхая Севана, Садусанга, общение со святыми, нама если мы говорим сегодня о наме Святом имени, повторение святого имени, Садусанга, Намакиртana, Бхагавата Шравана, то есть слушание, изучение Бхагаватам и других священных писаний. васа, проживание в Мадхуре, либо в других святых землях. И Шри Муртира Севана, то есть служение с божествам. божества Дакураджи. И если мы с вами следуем даже одной какой-то из этих ангбахте, одной из этих составляющих, то есть, например, либо у нас есть садусанга, мы общаемся со, со святыми, либо мы совершаем киртан, либо мы слушаем, изучаем харикатху, багава, там другие писания, либо мы живем в дхаме, либо мы служим божествам, неважно. Если мы делаем даже что-то одно из этого с любовью, то мы то есть ну, должным образом, тщательно стараемся делать это правильно, то мы достигнем конечной цели. Мы достигнем подлинной любви к Господу, и мы сможем обрести его. То есть мы выделили 64 анги затем 9, затем 5. И если выделять, а что же самое главное из этих пяти, то мы придем к трем. Шротовья, Киркитавья, мартовья и Чатобаям. Мы придем к тому, что самые главные три анги-бакти – Шраванан, Киртанан и Смаранан шраваном слушание, киртеном, прославление, смарном памятование. И Гурдев ранее в Харикатхе рассказывал, что когда мы перечисляем Шраваном, Киртаном, Смараном, обратите внимание, Киртин стоит вперед, в центре Шраваном слушание, Киртаном прославление, и смараном памятование. То есть Киртин стоит в серединке, упоминается. Почему? Потому что он помогает как бы тем, кто по бокам. Он помогает нам и памятовать, и помогает должным образом слушать То есть эти процессы взаимосвязаны киртан даже здесь стоит в центре среди этих трех центральный это киртан повторение святого имени когда парикшит махарадж задавал шокодового вопрос о том какие есть процессы духовной практики и парикшит махарадж говорил о, о девяти процессах которые упоминал прохлада махарадж шраваном киртаном вечно и так далее там тоже делался акцент, что если мы следуем даже одному процессу духовной практики, мы уже достигаем совершенства. Например, Шраванам, слушание. Сам Парикшит Махарадж, что он делал? Он только слушал Харикадхо, Шукадевы Госвами. Все, он больше ничего не делал. Его духовная практика заключалась только в том, чтобы сидеть и слушать Харикадхо. Но благодаря этому он достиг совершенства и достиг духовной обители, достиг Господа. Шраванам, Киртанам, Шукадевы Гасвами. Шугадавага сами только рассказывал Харикатху. То есть он следовал тоже только одной бакте, только одна, одной анги-бхакти, одному процессу. И чего в итоге он достиг? Он, он и так совершенная душа, но пример в том, что он совершал только одну ангу, одну составляющую духовной практики. Смараном, прохладом, Махарач. Всегда, когда, было, когда были трудности, он с Марном, он памятовал Господа, пада Севаном, Лакшми, слушает лодостным стопам Господа. Банданам, вознесение молитв, Акура вознесла молитву Господу, а, Дася, служение Севаном, Хануман. То есть если мы возьмем разные ангебакти, мы найдем примеры среди преданных, среди спутников Господа, когда они следовали только одному процессу, и это уже увенчало их жизнь успехом, это уже сделало их духовную практику успехом. Поэтому если мы с вами следуем даже одной какой-то анги-бхакти, одному процессу наша духовная практика уже увенчается успехом. Но при этом мы помним, что самое главное среди трех, среди всех анг это Шраванам, Киртинам, Смаранам. То есть слушание, прославление и памятование. Но если мы будем выделять, что же главное среди трех, это Киртин, это прославление. В Читании Черептамрите есть шлока, где говорится, что нававида-бхакти, то есть девять анг, девять составляющих преданного служения, обладают Маха-Шакти, обладают очень большой силой. Но самое главное — это киртан. То есть таким образом мы с вами постепенно вычислили, что есть 64 ангибакти, процессы которых мы следуем. Среди них главные 9, среди них главные затем 5, затем главные 3. И если выделять вот самую суть, вот самую суть нашей духовной практики, что самое главное, что наиболее эффективно для нас, особенно в эту кали-йогу, это киртан, это прославление святого имени, это Харина Масан киртана Финиш, Курдев. финиш. Говори, да, умочь звука, пока нет. sound coming? Yes, good. Okay. So, so And who is name So telling who is name mentioning scripture. Not like this, Would you know, some sahya they are telling see Krishna Chaitana Prabhupada, Hare Krishna Hare Ram Sridya Devavita. Somebody telling, you know, Ditaikov Radesyam, Hare Krishna Hare Ram, you know, somebody chanting this name. And the Pali power Adiya, you know, Atiya, they are manifested, many, many names, You know, this is the many many artificial they are created No. Which scripture you know. he told to надо брату бояться роба беде содершет. Меня Сиба. He told this Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Hare. So this 16 name, you know, name and letter. Итти сварасyaka-нам-нам-kalli-kalmas-an-asana, which kalmas meaning sinful, who is the only this holy name. If somebody, this is the manifested name they are trying to do, he did not give any fruit, you know, he did not give any fruit he can return So Mahaprabhu also telling, Mahaprabhu telling, all devotee, Прабху, воле, похилам, яи махамантра. Ия, джапаг, ия, сабе, кария нирбандха. Ия, итэ, сарпасиди, итэ, савар. Сарпак, кнаб, So there are six rounds, so telling minimum 64 rounds, minimum yeah? Holy So Prabhupada telling. So necessary as much possible you try to Yes, yeah? If somebody chanting this Holy Name, telling, Yaayi te Sarapasityaayi Shavas. What can you get? get, get All kind of perfection can get. So Prabhupada Libhati is perfect. Like, Krishna Prema. Then, Krishna, you take know, darsana Krishna. Krishna. So, necessary this this Hare Krishna, only chanting this Говорите лайла нам, сей нами лав, ар жота чада нам дуре ракила. Meaning, Mahaprabhu's name, Mahaprabhu gave. You try to chanting this name, not any else. So, Prabhupada here telling you, know some sahajiya, you know, some Baba ji, some sahajiya. What they are telling? They are not chanting this holy name, you know. And Krishna das Kaviraj Goswami like this Govinda lila, my Висона, Чакур, Тагур, Кришна, Бхавана, Мрита. И explain, they are, you know, eight period. You know, this is the eight period. He explain Krishna's pastime, like this Nissan Dalila morning time. Yeah, they are explaining how all Manjari Sakhi they are wake up, how Radha Krishna they are asleep, Yeah, and how they are all Manjari Sakhi they are taking like, shower. Kandi, and they are singing, Mangala Sri Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Yogala Biri. How is the beautiful time? How is the lotus plus me? How coming by night fragrant? How this bumblebees surround this flower? How this atmosphere power very cool? And they spoke Puku, Puku, Puku, Puku, Puku, and pika kreen. And these are birds. They are very, very sweet sound, you know. That sweet sound they are chanting Radha Krishna, Holy Name. You know. So they are, you know, there's everything they are explained there, Many many time. After this is the eighth and time, how Radha Krishna, They are going to They are doing boating pastime, they are doing the Nikunja Lila, they are drinking honey pastime, they are playing holish pastime. I mean, they're everything they are, everything they are explained there, you know, how they are Nikunja, they are doing sweet. You know, somebody, Bhavaji Vat, they are telling, they are never chanting this holy name. You know, read to this Govinda Lila and this is Krishna Bhavana Mr. They are sitting down one place and try to you know, remembering this pastime. Oh Krishna now is the money time wake up. Krishna went to Cow Grid, you know. they are artificial, you know, artificial they are thinking. Prabhupada telling, no, this is the not. Rule. This is the not rule, Prabhupada telling. No, Prabhupada telling, then, well, you can chant this holy name. And when chanting this holy name, then what happening? Then telling Chaeta Darvana Marjanam. Slowly slowly, your heart becomes clear. Рея, Кайра, this the Krishna name coming to your heart, blossoming your, you know, this the lily flower, yeah. So, you know, they are telling what is the meaning. So, this thing easily coming. What is the Прати-бадам-пурна-мирти-сарбатма-snapanam-paramam-vijayati-se-krishna-sakhirtham. One day you complete, take Savarthi-Krishna-prema, take krishna prema So this is the, not artificially, you know, no, Tasha name, then Ruh, then, then, then this manifestation Ruh, then this quality, then this Allila easily is the manifestation, you not know, artificially thinking one place, no. This is the Prabhupada. They never, never can do. Only this holy name we can do everything. So when Mahaprabhu, you know, when somebody Mahaprabhu asking, "So why you always you are chanting holy name? Sometimes you are dancing, sometimes you are weeping, sometimes you are rolling, sometimes you are dancing? Why?" Then Mahaprabhu is telling, Guru Maharaj Murkha, dekhi karilasasan, Guru dail telling, 'You are police.'" He just tried to me, but well, what he just to me? I said, "Томи не police person, you are not qualified the bedan. Here yeah, I gave you this holy name and I chant this holy name. But when I am chanting this holy name, chanting this holy name, I am so wonder I become mad, you know. Then what I saw? I saw this They are this Nadiz, the flowing. They are very beautiful. they are. And Krishna is the under the this tree playing very nice flute. And Krishna he calling to me, come here, come here. Then I become mad. Then I run away. I catch to Krishna. Then I saw she's not there. Then another place. Again he's calling to me, come here. You know. So I am an artificial nut this thing. Easily, you know. That is Krishna name is the, you know. Krishna name is the dance to me. Krishna name is the doing everything. I am not my, myself, I cannot do this thing. This Krishna name you're doing everything. Then tell you, oh, this is the fruit of Krishna name. This is the name of Krishna. So Prabhupada you, he don't artificial. You can chant any name. You don't artificial remembering some pastime. This is the necessary this automatically coming to your heart. Далее продолжаем слушать о славе Святого Имени. Сейчас город очень много просто сказал. Итак, мы с вами постепенно выяснили, что самое главное в нашей духовной практике, суть нашей духовной практики – это Святое Имя. Возникает тогда вопрос, а какое святое имя повторять? Что говорится в писаниях относительно того, какую мантру нужно повторять? Это важный вопрос, потому что в некоторых обществах, например, Сахаджи, Аббасамбрадай, то есть не авторитетные линии ученической преемственности, повторяют святые имена, которых, якобы святые имена, которых нет в писаниях, то есть они выдуманы. Например, они повторяют Шри Кришна Читани, Прабуни «Харе Кришна, Харирам, Рам, Шри Такого имени нет в Писаниях, однако они повторяют. Либо Нитайгау Тайгау Радашям, Харе Кришна, Харирам. Тоже откуда они взяли эту мантру, непонятно. Что же говорится в Писаниях? Почему мы повторяем именно «Харе Кришна, Махаманту»? А она-то вообще есть где-нибудь в Шастрах, в Писаниях? Она упоминается или нет? Упоминается. То есть то, чему следуем мы, это авторитетный процесс. Например, «Шива говорит Парваци». Это описано в «Кали Сандра Упанишаде». Иди Шода шо Шака нам, Кали Калма Шинашинам, Надаха Паратоупая, Сарабведа Шидрищаты. Иди Шода Шакам. Шода Шакам означает 16 имен. То есть иди Шода Шакам. Эти 16 имен Кали Калма нам. они разрушают наш нам, то есть они разрушают влияние века Кали. И Нада Паратоупая, не другой упай, не другого выхода избавиться, не другого способа избавиться от влияния века калия от влияния дурного времени в которое мы сейчас живем кроме святого имени. сарва ведаштриште такой такой взгляд такова позиция всех вед всех священных писаний сарва ведаштриште поэтому Свя святое имя, которое мы повторяем. То есть там с чем Харе Кришна Махаманта, и затем, то есть Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харирама, Хари, Хари, Рама, Рама, Харе Харе. затем вот это шло И эти что То есть Шива говорит сам эту мантру, которую мы с вами повторяем, и затем говорит, что в Кали-Югу нет другого способа избавиться от влияния Кали-Юге, нет другого способа достичь совершенства, кроме повторения Харе Кришна махаманты, таково заключение всех писаний. Поэтому мы повторяем именно харе Кришна Махамантру, то есть то святое имя, ту мантру, которая есть в Писаниях, которая предписана для того времени, для той эпохи, то есть для той юги, в которой мы с вами сейчас живем. Иначе, если повторять другие какие-то именно вымышленные, мы не получим с вами никакого результата, потому что это не авторитетный процесс, откуда он взят, просто выдуман кем-то из головы. Что же мы обретем, если будем повторять харе Кришна Махамантру? Пахапрабху сам говорит об этом, это биспат зачинание Бхагавати. Пахапрабху тоже повторяет сначала Хари Кришна она приводится в Писаниях и говорит Эй Махамантря. Вот эту Махамантру повторяйте». Как ее повторяете? кория То есть повторяйте ее определенным образом повторять фиксированное количество кругов. А сколько это фиксированное количество кругов? Бахтинон такур говорит, что это 64 круга, один лак. То есть как бы стандарт, эталон, к которому мы с вами постепенно стараемся приблизиться, это 64 круга. И если мы повторяем святое имя так, то есть повторяем именно Хари Кришна Мухамман, авторитетную мантру, стараемся повторять должное количество кругов, что произойдет? И хахойта сарва сидхи Мы обретем сарва ситхи, то есть все совершенства. Что значит «все совершенства»? Прабхупату Сарасвати объяснил, что «все совершенства» — это Кришна-према, это любовь к Господу, это получение даршана Кришну, то есть когда мы можем лицезреть Кришну. Вот это совершенство. То есть все какие-то мистические аспекты жизни, а обретение любви к Господу, возможность созерцать Его и возможность служить Ему. Сарвакшана балаидхи вадхи И нет каких-то строгих правил, когда повторять Святое Имя, в какое время. Гуру очень часто говорит, что Харина может повторять всегда неважно чистое наше тело оскверненное идем мы куда-то мы что-то делаем неважно даже когда мы читаем проза можно повторять при себя святое имя то есть для святого имени в отличие от гайки, нет каких-то правил можно повторять всегда везде в любом состоянии поэтому мы повторяем именно харе кришна махаманту кроме этого активно говорит говорил гаураджадлаила нам сей нам ло арджатичаринам Гора Джалаила нам то имя, которое принес Гора, нам лоу. примите вот это святое имя Арджата Чаринам, Дури а все остальные имена вымышленные, отвергните. То есть наставление нашего Бхактима Такор повторяет именно то святое имя, которое дал нам Махампрабу, Хари Кришне махаманту а оно, в свою очередь, взято из священных писаний, предписано для нашей эпохи, потому что Гуруджи ранее в Катхе говорил, что для каждой юги есть своя махамантра. То есть для сати юги одна Махаманта, для Третой Юги другая мантра, для Два Пара-йоги еще одна мантра. И вот для Кали-йоги сейчас именно Харе Кришна Махаманта, то есть конкретно для времени, в котором мы с вами живем. И поэтому повторяем именно вот это святое имя, а не то, которое вымышлено кем-то, которое используется бабсом продаев, которое непонятно, откуда взято вообще. Что делают некоторые бабаджи? Что делают некоторые сахаджи? Они читают очень возвышенные произведения, такие, например, как Гавинда Лиламрита, который написал ⁇ Кошнидаская с вами ⁇ или Кришна Бапанамрита, который написал ⁇ Сила Вишнадхача Кравартида И они читают там об играх Божественной Четыре, об алилах рады и Кришна, которые происходят в разное время суток. То есть все игры Господа, они делятся по периодам суток на восемь частей. Сутки делятся на 8 частей, и в каждый период суток происходят какие-то свои лилы у Господа, свои игры Божественные. И они считают, например, как в Лили, то есть, когда пробуждается Господь, что происходит? Манджари, служанки, спутницы, божественных читы просыпаются, принимают омовения, ставят тилы. И начинать постепенно пробуждать, пробуждать божественную читу. Мы это с вами поем, когда проводим мангола Арати. мангола шригуругора, мангола Гора, Мангала Мурати. Если мы обратимся к переводу, там это и описывается. Что происходит утром, как пробуждается божественная чита Рада Кришна, какая обстановка, какая обстановка. Лотосы цветут, прекрасно пахнут, чудесный аромат разносится повсюду, пчелы очень сладостно жужжат, кукушки приятно кукуют, павлины танцуют, поют... Пищи, сладко бежит, повторяет тоже именно Рада Кришна. То есть такая атмосфера. Это игры, которые происходят в Нишанта Лилу, то есть пробуждение Господа. Также есть и другие Лилы. Например, днем, что делать Божественная Чита? Рада Кришна находится на Рада Кунде. Они совершают там свои Никунджа Лилы, то есть игры в беседках. Они распивают они недовый напиток. Они празднуют холи, то есть фестиваль, праздник красок, цветов. Помните, когда мы осыпаем друг друга красками, поливаем цветными жидкостями и так далее. И вот так в этих писаниях в Гавинале Ламброте и в Клишне Баванамброте описывается, что делает божественная чита в разные периоды суток. И некоторые бабы чем занимаются? Они святой имени не повторяют, то есть они себя не утверждают этим. Они просто читают писание. Прочитали. Ага, рады Кришна делают это. И они садятся и начинают искусственно памятовать. То есть это не приходит в их сердце. Они не видят это своим трансцендентным духовным зрением. Они просто памятуют. Прочитали и начинают медитировать на то, что они прочитали. То есть они искусственно пытаются созерцать игры Господа. Не игры сами проявляются в их сердце. Как Гурдев ранее приводил пример, когда повторяем чистое святое имя, постепенно мы начнем видеть игры Господа, как мы смотрим телевизор. То есть мы просто садимся повторять хренам, и уже игры проявляются сами. То есть мы закрываем глаза и видим эти игры. То есть такой, такой подлинный процесс, как мы созерцаем игры Господа. Но бабаджи некоторые чем занимаются? Они не повторяют хренам, они просто искусственно пытаются памятовать святое имя. Так делать не нужно. Пропадос Расвати Такор объяснил, что когда мы постепенно будем повторять святое имя, наше сердце очистится, и мы уже начнем видеть эти игры, то есть они проявятся, потому что как происходит? Сначала нам, то есть сначала святое имя, затем рупа, то есть затем мы видим форму Господа, форму Его спутников, затем Его качество проявляются, и затем Его лила, Его игры. То есть такой авторитетный процесс. Нама, рупа, гуна, лила, то есть святое имя, затем мы видим форму, затем качество. Гуна и затем лила, затем игры. То есть вот так постепенно происходит такой правильный процесс, такой авторитетный процесс. А когда мы сами искусственно пытаемся медитировать на что-то, это не авторитетно, это некорректно, это неправильно. Махабхаба описывает в первой шлокешах шаштаки, как происходит наше постепенное развитие, продвижение в духовной практике. Чету мы повторяем Святое имя, Когда мы им, постепенно обретаем восемь благ. Чету Дарпана Марджина. Наше сознание, наше сердце очищается. Бала Махада Мы перестаем гореть в этом огне материальной жизни, потому что те или иные проблемы, беды, страдания у нас всегда. Благодаря Харинаму, благодаря Святому имени, эти процессы постепенно уходят. Лотос нашего сердца раскрывается. Витя Вадху Дживанам. Мы обретаем трансцендентное подлинное знание, которое сравнивается с супругой Господа. Ананда Будхи Мы погружаемся в Ананду, в океан блаженства. И при этом пройти по дампурнабритасватнам. Это блаженство каждый раз новое. Курдев Катхесве часто говорит, что. Он просто попросил этот шлаку чуть подробнее объяснить, чем он ее кратко упомянул. Он часто говорит, что все блаженство, которое мы испытываем в материальной жизни, оно постепенно снижается. Его классические примеры, когда мы смотрим фильм, первый раз нам интересно, второй менее интересно, третий раз уже мы вряд ли будем смотреть. Да? То есть постепенно интерес снижается. Или сладости, рособолы, кексы, тортики. Один кусочек хорошо, вкусно, два кусочка уже ну, нормально так насытились. Три кусочка можно съесть с трудом, запихать в себя. Четвертый кусок торта уже не полезет. Или росогул, или, или сладость, он просто нас начнет тошнить. То есть мы присыщаемся. Или отношения. Куродев да, часто говорит, I love you, I live you, I kill you. Начинается с того, что я сначала люблю тебя, затем я оставлю тебя, а затем, вплоть до того, что я готов убить тебя. Да, заканчивается все разводом судебными разбирательствами. Или сначала, когда мужчина и женщина встречаются сначала. Лицо женщины похоже на Чандры Муки, то есть на, лу, на Луну. Мы говорим, лу, лу, луналикая девушка. Почему? Потому что вы не жарко, Луна охлаждает. Поэтому луна – это что-то красивое, прекрасное. И сначала Луну, лицо девушки, как Луна, приятно смотреть. Затем, как… Суродж муки, то есть затем как солнце, солнце уже немножко печет, уже не так нам комфортно в отношениях, и затем как джавала муки, затем ее лицо как раскаленный вулкан. То есть невозможно даже смотреть друг на друга, постепенно отношения настолько ухудшаются. И все в этом материальном мире обладает таким свойством. То есть начали за здравие, кончили за упокой. Вначале нам что-то нравится, а затем удовольствие, блаженство все меньше и меньше. Но в духовной практике... Прямо противоположно. Сначала она может быть сложно, мы можем не хотеть заниматься духовной практикой, но постепенно наше сердце очистится, и мы будем испытывать вот это Ананда Будхивадхана, Братипадам Пурнам Ритасваднам. На каждом шагу все новое и новое блаженство, разнообразное, во всей полноте его. То есть поэтому просто нужно какой-то период времени перетерпеть. Да, мы привыкли с вами наслаждаться в материальном мире, но затем аранжировываемся, хочется чего-то нового, новую машину, новый фон, новых отношений, новую работу, ну, мы ищем чего-то нового. В материальной жизни невозможно это найти. Правильный шаг это повернуться в сторону духовной жизни, потерпеть немножко вот тот период, когда нам не хочется еще заниматься духовной практикой, когда у нас своей дебакти такой еще неустойчивая. И потом мы начнем испытывать это счастье. И это счастье не сравнится ни с чем в материальном мире. И затем а, сорвать Маснапаном полное как бы, очищение происходит нашего сердца. Поэтому Парам это Высшая Победа, Шри Кришна Сангеркина, Воспевание Святого Имени. Кроме того, Махапрабу сам подавал нам пример. Читание Ширидамлида приводится приводит шлока, в который Махапрабу говорит. Когда ему начали высказывать недовольство у победения, Махапрабу сказали… А почему ты тебя не изучаешь веданту? Да, почему ты танцуешь и поешь? Авторитетный процесс — это сесть серьезно, изучать веданту, философию. А ты что делаешь? Танцуешь и поешь? Махапрабху, что ответил? Муркхатуми, Тамара Нахика, Виданта Адхикара, Кришна Манта Джапасаба, и Мантра Сара. Бахапрабу ответил, Мой духовный учитель сказал мне Муркхатуми, ты глупец. От меня, в маленькое добавление, меня всегда поражает, что то сказали якобы Махапрабу, ну, что такая лила была с Махапрабу. Мы же знаем, что Махапрабу, он самый ученый, самый квалифицированный, что он победил Эдикой Джая Пандиты, что его ученость просто несравненная. Он был самым ученым, самым следующим да, в свое время, но при этом его гуру Махапрабу самому что сказал? Мурхатуми ты глупец. То есть... Мара Нахика Виданта отхикара. У тебя нет отхикара, у тебя нет качества изучать Виданта. Поэтому Кришна Мантра Джапасада. Поэтому повторяй святое имя, повторяя хари Махамантру. Эй, Мантра Сара. Это Сара. То есть это суть всех мантр. повторяя хари кришна, То есть получается, Махапрабху не квалифицирован изучать Виданта. Ему нужно повторять святое имя. А мы вот такие квалифицированные, нам святое имя не нужно. Вот это от меня маленькая такая ремарка. И э, Махапрабху сказал, процитировал ту штуку и сказал, Гурудев мне сказал, что я глупец, что я не разумен, чтобы изучать Сиданту, чтобы изучать Веданту. Поэтому он сказал повторять святое имя, потому что это суть всей духовной практики. И Махапрабху стал объяснять дальше тем, кто его осуждал. Когда я повторяю святое имя, что происходит? Я вижу прекрасную емуну. Я вижу чудесное дерево Каданба, под которым стоит необычайно красоты и юноша. Он сладостно играет на флейте, он смотрит на меня и зовет меня. То есть скрестит, как Он видит Кришну. Махапрабху говорит: Я вижу этого юноша, и он настолько привлекательный, он настолько привлекательный. Я общаюсь к Нему. Я хочу обнять его, но Он скрывается. Я вижу его в другом месте подальше. Я бросаюсь след за ним еще раз, но он опять скрывается. И так происходит несколько раз. Махапрабху сказал, поэтому. От этих переживаний, которые я испытываю, повторяя святое имя, я иногда пою, иногда танцую, иногда плачу, иногда катаюсь по земле. То есть я не делаю это искусственно, я просто повторяю Хари Кришна Махаманту, вижу Кришну, и благодаря тому, что я вижу, я испытываю определенные духовные переживания, духовные чувства, и они проявляются внешне, как слезы, как танец, как смех и так далее. И тогда ему ответили, да, вот это подлинный плод повторения святого имени. То есть какой авторитетный процесс? Не как баба стараться искусственно медитировать, читать возвышенные писания, медитировать на то, что там написано. Нет. Для нас процесс другой. Мы повторяем святое имя, наше сердце постепенно очищается, и мы видим естественным образом игры Господа. Таковы на столе попадутся в То есть не искусственным что-то симулировать, не пытаться медитировать на игры Господа, а повторять святое имя, и они сами проявятся в нашем сердце, эти игры. Короче, там просто с кем-то говорит, поэтому я не прерываю. Hare Krishna. Uh, so, so Chaitanya Mahaburu he told if somebody chanting, you know, who name no scripture, whose name Mahaprabhu did not you know. Somebody telling Nitay Guru Radhasam posting, where you got this name, somebody told, oh my Gurudev, he got by dream. Got my, dream, my Махабхудзалла, Хайдашнакур, который является Хайдашнакур, является Намачарджа, Ачарджаб, имя, и Праладжандра, в Нардахма So Prabhupada telling if somebody chanting this name, this offense, they are doing sense enjoyment. This is the not enjoyment of Lord. It's doing the own sense the gratification, they are doing. This is the not sent gratition of Lord. So when this holy name is he manifested here one leaves of bhakti, then you are all leaves of bhakti became the life, you know. That happiness when this name he manifested to only One senses. So this is the Siddhant. the Prabhupada, the Prabhupada Siddhanta and the Mahaprabhu Siddhanta. Our Goswami Siddhanta is the, Telling you can chant this Holy Name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Canto, they are they are telling when Navajogendra, Неви Махарады, Набай Йоги, 9.6. Their past question is that, how he got this peaceful happiness, eternal happiness, how can God Then this is the Navajoge Draka Kabi. happiness. happiness Только Then your heart becomes melted, one day person dancing, one day we rolling. rolling, you know, only chanting this holiness. Yeah. So now you know, our which temple I am now in the Assam, they are going very big festival. You know, I am coming, they are doing in Assam. Our And their bhakti veda narayana Goshami Maharaj, hundred, they are following here. So I am coming here, So coming so, so I think another time I can get class okay. uh, Мангар Гопалки, Кришна Мохиники, and the Индулека, история будет провокировать. Индулека, Джидхи, Сеннада, Брасселе Ханки, Санди, Дебики. Андрей, Джейстри, Мэни Манжерики. Андрей, Сегура, Дебче. Бренда, Бренда, Андрей, And Ananda Mohvanadasati, Vivalak Prabhuti, Mani Panjariki, and Tripti Dhamadhar Didi Brindavana Dasati and Daini Bibti, Baladam так, И заканчиваем. Таким образом, что произойдет, если мы будем повторять святое имя, которое не авторитетное, а которое на перерыве, что Гуруде в конце сказал, что он сейчас в Ахме, там большой фестиваль. Груде говорит, что именно вот этот шум от фестиваля мы сейчас с вами слышим на заднем фоне. Там... Батри, Бедина, Кеша, Багаса, Там сейчас проводится праздник в честь столетия, которое прошло. А кто может быть, уборут, сейчас, равно, сейчас не дает. Ага, спасибо, очень большое. Вот, поэтому Гурдев сейчас Вазами на этом фестивале, как приглашенный гость, дает Харикатху, дает Бхагаватам, и в следующий раз он продолжит. И то, на чем он сегодня закончил. Таким образом, если мы повторяем святое имя, которого нет в Писаниях, не то святое имя, которое дал нам Махапрабу из Писания, да, Хари Кришна Махманду, то мы не обретем подлинного блага. Кто-то повторяет, Подкуда это имя вообще появилось? Непонятно. Его нет в шастах, его нет в писаниях. Некоторые как обосновывают такую позицию с вымышленными именами? «Моему духовному учителю во сне привиделось это святое имя. Оно явилось ему». Падас Расвадия такой объясняет. Но по такой логике можно сказать, «А моему гуру во сне привиделось вот такое святое имя». А кто-то может сказать, «Да вы что? А вот моему духовному учителю во сне явилось такое святое имя». То есть и в чем тогда смысл, наших в чем тогда ценность нашей философии, наши седанты, В чем ценность того, что дал нам Махапрабху? Махапрабху что повторял? Хари Кришна Махаманту. На Мачаре, то есть учитель того, как повторять святое имя Хари кур Воплощение в одном в одной личности. прохлады и Брама. Что повторял Хари Кришна Махаманту? На да? Учитель, Учительство имя повторял именно Хари Кришна Махаманту. Шиниваза, Шимананда, Наратама. Наши шесть гасваны. Что они повторяли? Харе Кришна Махаманджу. Поэтому, когда кто-то начинает повторять какие-то другие манзы, которые не предписаны для этой йоги, для этой эпохи, а которые вымышлены, которые кому-то там во сне привелись, это не для наслаждения Господа. Это просто для собственного удовлетворения, для собственного счастья. Вот что я хочу, то я и повторяю. Но если мы хотим порадовать Господа, если мы хотим обрести подное благо, то мы повторяемся то имя, которое есть в Писаниях. Поэтому наши седанты, наша философия заключается в том, чтобы повторять именно Харе Кришна Махаманту. Кроме того, что мы обретаем, повторяем Харе Кришна Махаманту? Это описывается в 11 песне Багаватом, когда Неми Махарадж, то есть царь Неми, задавал вопрос девяти югинзам. Он задавал им совершенно разные вопросы. В том числе он вопрошал о том, как обрести подлинное благо, как обрести подлинное счастье. Мудрец Кави дал ему много ответов, но... В том числе он произнес следующую шлоку Эвам Чита учих, Хасати, Адхароди, раутига, ти манаванри, ти ее довольно подробно обычно объясняет. Это шлока святом имени, о том, что происходит с нами, когда мы повторяем святое имя. Во-первых, как мы принимаем святое имя, Эвам вратаха, как враг То есть мы даем обед, повторять святое имя. Сваприя нама киртия, сваприя, то есть то имя, которое прия, которое дорого нам, любимое нами. Какое это имя для нас? В разных сампродаях, в разных линиях это могут быть разные имена. Кто-то повторяет Шаман Нарайна Нарайна, повторяет имена Ситарамы. Для нас сваприя, то есть самое наше любимое, дорогое имя, это какое? Харе Кришна Махаманка. Джата Нурага Друта Чита, учих. Джата Нурага, мы повторяем постепенно с Анурагой, с привязанностью. То есть сначала нам не хочется повторять, Фактически, например, шнуропа гасами с желтухой, когда сахар кажется горьким, но принимая сахар, мы избавляемся от желтухи и чувствуем сладость. То же самое со святым именем. Сначала нам не хочется повторять, но какой процесс сидеть и повторять. И постепенно нам понравится. Друта чита уча их. И что происходит тогда? Тогда постепенно наше чита, наше сердце, наше сознание очищается, и наше сердце начинает таять. Оно начинает плавиться. И что происходит затем? Хасати, адхародити, раути, дайте мы смеемся. Гурдев обычно рассказывает историю, когда, я не буду сейчас пересказывать, когда Кришна ворует масло, его хватает с поличным, он там пугается, оправдывается и так далее. И преданный видит, я не пересказываю подробно, потому что Гурдев сейчас подробно эту историю не объяснял. И преданный видит, как Кришна, Верховный Господь, пугается, как он оправдывается, боится, совершенно искренне боится. Кришна не притворяется, ему страшно. Он оправдывается. И предный смеется, потому что Верховный Господь ведет себя как маленький мальчик, очень, очень мило, очень умилительно. Отхородите. Когда преданный перестает видеть эти духовные лилы, он начинает плакать. И Гурляк, когда это, это шло объясняет, он обычно приводит. И вот этот пример, который объясняет человек, что он очарователь такой, когда преданный видит игры и потом перестает видеть. И он также отсылает нас к раз Лили, когда Гопи... Затем Кришна покинул танец разу и Гопи начали плакать. Да? И потом Кришна вернулся, когда они повторяли, когда Гопи пели Гопи Гиту на Емуне, то есть тоже с помощью Киртина Господь вернулся к ним. То есть прославляется опять-таки Кирсин, святое имя. Раути идти Затем предный может кататься по земле, не, видя дальше, не получая Даршин Господа, не видя Бога, И когда Господь видит, что преданный в таком отчаянном положении, что он готов просто расстаться с жизнью, не созерцаю своего Господа, Господь проливает милость, он вновь предстает перед предным, то есть предный сначала видит Господа, видит его игры, радуется, смеется, потому что игры очень сладостные, очень приятные, затем это видение исчезает, предный плачет, его сердце разбито, потому что он не видит Господа, и тогда Господь, видя состояние предного, проливает милость еще раз, и еще раз предный видит игры Господа. И тогда предный отчасти начинает он мадаван риати локабахих». Он начинает отчасти танцевать локабахих. И ему все равно, ему все равно что думают о нем окружающие. Ему все равно, где он находится, смотрят на него, не смотрят, что про него говорят. Ему абсолютно это не важно, потому что он переполняет такое счастье от того, что он снова видит своего Господа, что ему абсолютно не важно, как он выглядит со стороны. То есть это происходит благодаря чему эта вся шлока весь стих о Святом имени». И вам Благодаря тому, что мы повторяем свое имя должным образом, как врату, как обед. Наше сердце очищается, мы постепенно видим игры Господа. Все, Егорджи на этом сегодня закончил. Потом вот сказал про фестиваль по асами. Это я уже вначале перевела. Потому что там дает Бхагавад, он рассказывает Хари подходит. В следующий раз он продолжит. Вот, на сегодня Куртев закончил на этом. Хари Кришна! Поклона всем